Можете рассказать о времени. Вы пишете, что суть управления временем состоит в изменении его скорости и вибрации. Также вы писали, что Игорь Арепьев сжимал время и пространство расширялось. Касательно решения проблемы в организме, как можно применить работу со временем? Хорошо. Прежде всего, давайте определимся, что такое есть время. Время есть последовательность. Квантовых элементов сверхсветовой реальности, устремленных в физическое пространство их проявление. Ну, это как если есть экран, есть проектор, и еще до того, как на экране. Что-то возникает, какие-то картины, образы, фильмы. В проекторе уже начинают выстраиваться последовательно определенные пиксели информации. Вот эти самые кванты и квантовые элементы. И они выстраивают линейную последовательность этого проявления. То есть это такая космическая кинематика. А управляет всем этим процессом сознания. Поэтому, ну, ну, конечно, сознание, которое знает, осознает, осознает свою роль управления. Поэтому и управляет. Если оно не осознало свою управляющую роль, оно ничем управлять не будет. Вот поэтому через сознание можно управлять процессом проявления событий. Вот этими квантовыми элементами. Время неразрывно находится в неразрывных отношениях с пространством, но зависимость это обратное. То есть, если времени больше, то пространство всегда меньше. Если время мы сжимаем, то пространство расширяется. Используя эту Зависимость, фундаментальную зависимость. Можно создать технологию, и опять же говорю, через развитое осознанное сознание, технологию управления этими процессами. Например, нам в организме показывают опухоль. Ну, опухоль и опухоль. Что нам с этим делать? Если мы идем центральную точку времени, это уже к тому событию, которое вы обозначили. И начинать ее растягивать время, то есть мы растягиваем время, то, что в обратной зависимости пространство начинает сужаться. Оно стремится к точке, то есть к тому, из чего возникло. Все возникает из точки. И тогда та сущность болезни, которая в этой опухоли образовала весь процесс, а сущность болезни – это программа. То есть эта программа становится видимой. А поскольку у каждой программы есть как бы свое символьное обозначение, она может в виде змеи появиться, паука какого-то ужасного, рака, то мы по этим символам можем определить, что это за заболевание, Какая его, так сказать, ну, особенность этого заболевания. И работать надо именно с программой. То есть, если мы изменим программу, то есть, образ той же змеи, там, ну, его, там, и прочим, распадется и сама программа. То есть, вот вам, как бы, технология работы со временем, с чистотой времени, вибрациями, так сказать, ну и одновременно и с пространством, и сущностью болезни.